В Киеве проблему с топливом так и не решили. Вчера были заголовки. Только что вернулся с заправки. Что я вам скажу, ребята? Брехня. Поехал на БРСМ. Значит, здесь на выезде из Киева, с Харьковского массива. Передо мной была очередь... работала колонок, наверное, 6 или 8. Ну, много колонок работало. Передо, передо мной была очередь 3-4 машины максимум. Заправляют по 2, только по 20 литров и в канистры не наливают. Брехня. В канистры наливают аж бегом и заправляют только по 20 литров. Как говорит мой батя, это правильно, но неверно. Значит, вы не можете действительно заказать 35-45 литров. Вам нужно будет заправиться два раза, допустим, по 20 литров или три раза, по, опять же, по 20 литров. Вы можете залить 20 литров в канистру, 20 литров в, в бак. И если у вас 20 литров не влазит, то оставшиеся деньги вам на карточку обязательно вернутся. Заправился на БРСМ 95-м. Потом тут же заехал на АНП и там же заправился газом. Та же самая история, только максимум 20 литров, но мне в бак влезло 17 Остальное мне, так сказать, деньги вернули на карту. То есть, а, и приложение для заправки газом, но на АНП не нужно устанавливать. То есть, я приехал без какого-либо приложения, поставил машину возле этой бочки, заправщик подсоединил шланг, я пошел, карточкой рассчитался, кофейку себе взял и все. Поэтому, ну, что вам, ребята, сказать? Я не знаю, у кого там, где какой кризис, но... Как бы у меня сегодня заправить машину получилось абсолютно без проблем. Передо мной стояли женщины на Тойоте Прада заправили два, два раза по 20 в бак и взяли еще 20 в канистру. Ну как бы вот такая вот история. Стоимость газа там, 41 гривна, стоимость бензина 51-52 гривны это на берсями ну на нп там на 50 копеек дороже поэтому ну, не надо разводить вот это вот нагнетать обстановку и разводить израду и, и кипи что тут ничего никто не решает есть топливо заправиться можно и э, я не понимаю вообще откуда эти истерики берутся и зачем они нужны вот так вот ваше мнение может у кого-то другая ситуация пожалуйста прокомментируйте